Пока я получил запчасти, пытаемся заменить насос гидроусилителя, который капает. И так по мелочи. Насос заказал вот такой вот 12.07. Не до конца уверен, что он подойдет, потому что вот этот номер не совсем бьется. И менять то, есть. Распаковочка насоса. Бутылки. Посмотрим, внешне похоже. Маленький неприятный момент. Шланг напорный идет в машину с ключом на 18. Обычная головка, головка есть на 18, но обычной головкой туда не подлезешь. Должен, нужен рожковый ключ. У меня его нет. Возьмем старый ключ на 17 и расточим этот 1 мм болгаркой. Ну вот я подразобрал пол машины. Сейчас покажу сам насос. Вот сам насос. Вот сюда гайка 17 не лезет. Ключ на 17 сюда не лезет. А 19 наоборот слишком большой. 18. -й. Плюс снимая вентилятор радиатора, обнаружил, что там есть зелень. Почистить надо будет. Ну и так далее по мелочи. Пройдемся по машинке. В общем, вот так у меня все выглядит сейчас, все раздербанено. Снял помпу с водяным насосом, потому что не откручивалась эта штука. Пришлось снять целиком, уже в руках раскрутить. Также заодно взял стартер, там прокручивал бендикс, и в нем была дырка, которую прежде хозяева что-то ковыряли неудачно. Ну и соответственно снят радиатор. вот так машина выглядит. В общем, в эту щель, без этой щели тут многое, многое не сделал. Пособрал помпу, подсоединил к ней насос гидроусилителя. Натянул новый ремень Новый натяжитель Старый натяжитель уже там Шушал подшипник, в любой момент мог приказать Долго жить Подсобрал проводку Перебрал стартер новое втягивающая Сейчас продолжу собирать Соберу все патрубки Хомутик на место поставлю Соберем интеркулер Радиатор Зальем Антифриз и попытаемся прокачать систему через вот этот вот клапан. Сейчас клапан покажу. Клапан, который есть на помпе, чтобы систему завоздушивать. Причем в путь. Все, я собрал. Единственное, что при заводке двигателя течет этот штуцер. Как я не пытался сэкономить, выкроить, придется его менять. Но зато в сутки другие постоит, посмотрим, как уходит антифриз. Я налил его чуть больше. При этом стровил клапан. Клапан для стравливания. Вот он. Выдал фонтанчик антифриза. Так что все нормально. Бачок ГУР налил по самую крышку. Вот я один раз завел, потекло там. И она опустилась под вот себя. Ну прошел еще денек. Я съездил, видно, да? Взял вот такой вот штуцер. Мне сказали знающие люди, что я немножко делаю неправильно. Надо вот это раскрутить, вытащить вот эту трубку, чем трубку вытащить, распилив с боков саму гайку, выкинуть ее. Потом сюда в гидроусилитель вкручивается вот этот штуцер и защелкивается трубка. Ну что ж, попробуем. В конце концов трубку поменяете, она стоит 4000, мы всегда успеем. Штуцер сам стоит 400 рублей. Что радует, сутки простояла, понятно, жидкость вытекла, я туда газетку постелил, она там пропиталась полностью. Газетка, а гифрокартон сложил в двойне коробку. Жидкость антифриза не вышла, да, нигде потеков антифриза я не вижу, плюс она здесь как стояла, так и стоит. Понятно, что когда она заведется, прогреется, термостат откроется, она опустится, она опустится. но на данный момент страшных таких проявлений я не вижу. Я пропилил штуцер старый, вот его остатки, просто сделал насечки по кругу и разломил отверткой. Ставил так, просто отвертку, выгничивается. Но нет, может быть, не самая приятная новость, но я немного пропилил. Видно на камере. Вот маленький пропил сделал. Он, конечно, идет перед сальником, но есть маленький шанс, что. Будет пропускать. Так что морально готовлюсь купить новый шланг. Не знаю, насколько меня скучно будет, но собрал, все нормально, нигде не течет. Немножечко ушел антифриз после заводки мотора. Но сейчас мы подождем, когда прогреется полностью. Сейчас посмотрим, как все придет в норму, и потом сделаем вывод, можно ехать или нет. Ну все, машинка собрана. Сейчас. Я тут вылил ведро воды, чтобы смыть там следы, там, всего, чего только можно, внутрь. Всего там на шланги и прочее, как не протирай, как не подкладывай. все что-то попало, ну, как бы, соответственно, машинка завелась, работает. Помпа встала, антифриз не уходит, видно уровень. Я его подлил под максимум, сначала ушел немножко, когда термостат открылся, ну, вот. Все готово, руль крутится, легко. Единственное, что у меня жидкости немного не хватило. Вот как бы надо подлить до Макса. Сейчас заеду в магазин, скажу, в ленту. Там куплю, сейчас все поставлю. Все будет красиво.